Так, это все. Давай. Пропускаем. Короче, всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале GoPlay Games. Меня зовут София, и мы продолжаем софиры вот эту вот дополняшечку нашу. Что мы сейчас будем делать? Тут есть секретная концовка. И я знаю как ее получить. Мы, для этого нам нужно собрать абсолютно все предметы, все, что мы сможем найти, э, пройти в, в, все флешбеки, все, э, в, в, всё, что нужно собрать. Мы, ну, Короче говоря, э, все рисунки. Вот, вот как они называются, блядь, рисунки. То, то, то, что художники рисуют, это, это, это рисунки. Если что, я тебя просвечаю, просвечаю в этом. Вот. Будем сейчас мы с вами Все делать, все находить Идти на секретную концовку Я буду очень сильно надеяться, что у нас все получится Так, это мы да? Там мат-перемат Там пипец, полный пипец Так, ну пойдемте Да, сразу собираем Все oh. Oh. Флэшбэки Пошли по флэшбэкам Первый пошел Swear, так, мы пока out. не будем выпускать пса, потому что, насколько показывает практика, если его не, не выпускать, тут более позитивное будет, да? Что? Перестань смотреть на меня, да? Пес оказался здесь не случайно. Ладно, oh. right. can... right. можешь выпустить его. На этот раз. То есть тут он, типа, проявил милосердие. Разрешил выпустить пса. Так. Тут вроде бы все, да? Да, все, выходим. Идем дальше. Мы идем смелой походкой, идем вперед, потому что мы знаем, куда идти, что делать, как себя вести. И так далее. Так, тут у нас ничего такого нету. Крысы. Тут ничего интересного. Абсолютно ничего. Да, вот все, абсолютно ничего интересного. Тут, да, дверь заходим сразу туда. Заходим во все двери, ловим все флешбеки, собираем все картинки. Так, флешбэк. Вызываем тебя. Тут мы закрываемся. <рошу> ну чтобы было просто позитивно, чтобы oh, э психика <tiếp> uh, <theory> у нашего ребенка не особо сильно карьёжилась. Так, посмотрим на вот это вот. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Мышеловка это хорошо. Пошли дальше. Так, собираем все предметы, все, что можем найти, все, все что не можем найти. Пошли дальше. Вот тут, я так понимаю, ну, так как я надеюсь, вы все-таки смотрели предыдущие части, я так понимаю, что э, муж пытался вспомнить, ну, наш художник пытался вспомнить мелодию, когда умерла его жена. У что? него не получалось. У него не получалось ее вспомнить, и он бесился, психовал. А тут я такая, типа, хоба нашла ноты, типа, на, на. И он такой, да, да, спасибо, спасибо, да. Это оно, это то, что нам нужно, это то самое. Так, ну, рисовать вы уже, наверное, поняли то, что холст рисовать, это мы будем за, за него, красками, как положено. И хотя, честно говоря, мелками мне нравится больше. Там можно змею убить. Это же веселей. Так, это уже сразу к нему в комнату пойдем. В принципе, мы можем... Ну да, давайте порисуем на холсте сразу... Сразу за него. Берем кисточку. Первым делом. Погнали. Так, да, летние деревья. Теперь нам нужна... Нужна красная краска. Мне бы вспомнить, как до добраться-то, подожди. Он где-то там, да, в той стороне. За теми шкафами. Да, да, да, да. Вот так вот так вот обходим. И вот тут вот ее берем. То есть, вот тут он... Тихо, тихо, не арена меня. Спокойно, все хорошо. Я тебя не выпустила, чтобы тебя потом на фарш не пустили. Все замечательно, все под контролем. Так. Погнали. Ah, yes. Да, наступает осень. Life, так, укрыться от стихии. Так, sky, сгустятся sky, тучи. Uh, сгустятся тучи, сгустятся тучи. При сгущении туч, что у нас происходит? Нам нужно шар катить. Насколько мы все прекрасно Извините, но зачесался. надо было срочно почесать нос. Так, нужно... А, туда, все. Вспоминаем это все дело. Так, погнали То есть нам нужно сейчас Все делать максимально в сторону отца Извините, меня немножечко качай шатает Наверное, мы не, не, не, не совсем Трезвы, но бывает, бывает Так Давай, кати-кати-кати, шарф Кати-кати-кати, о, хороший разгончик Взяли, хороший противоречный стой стой стой, стой, стой, стой Погнали Я шифтую, я пытаюсь шифтовать По полной программе давай давай давай давай давай давай давай Сейчас мы вот быстренько это все дело пролетим, ничего страшного не произойдет. Так, все, хорошо. есть мы уже это все знаем, мы все это знаем прекрасно так. Должны тучи сгуститься. А где мы? А, все, нас отправили вниз. Это типа мы флэшбэк поймали. Не флэшбэк, а это глюк какой-то. Паника, это, не знаю, паническая атака. Все, быстренько пробегаем. Все, вот наш холст. Рисуем. Видишь, все, что мы при принимаем за данность, в конце концов, оказывается хрупким. И... Passes, а вот мы вытаскиваем меч. меч. Эта погода не по душе. Let's да? Сделай мир светлее. Oh. Так позитивно oh. говоришь, сделай мир светлее, блин. Но мы-то знаем, чем это все закончится. Сделаем мир светлее. Розовая краска, кстати. Сделаем мир светлее. Возьмем розовую краску и херакнем хера туда. Нет, мы сейчас будем делать по правилам все. Тут больше никаких листочков. Ну, я, по крайней мере, ничего такого не находила. Я видела краску. Я видела всяких медвежат, всякую эту фигню. Ну там, кстати, все нашла. Так, пес. Тихо. Вот, все, я нашла желтую краску. Выходим. Где я? Да. Блин, вот, это, вот этот лабиринт какой-то дурацкий, который я не понимаю, как я отсюда вообще выходить. Так, ну нам в любом случае нужно рисовать красками. Вот, это нам на... Мне розовая. Нам не нужна розовая. И это нам нужно. Вроде как-то вот так вот. Да, вот. Все, я дошел прям даже с первого раза. Поплыл. Ага. Ну, не так Ладно. Right. Правильно! Солнце согревает землю своими лучами. Становится теплее еще теплее. И, наконец... Чудесно, правда. Да, это больше похоже на трагедию. Но красивые трагедии всяко лучше, ничем не непримечательного существования. Красивые траг трагедии. Да, мы знаем, какую, какая трагедия там была у вас, у вашей семье. Думаю, по-своему, он желал мне добра. И вот, вот эта вот трагедия, короче... Came, он хотел, чтобы I я к своего учителя. Надеялся, что, что когда-нибудь я добьюсь совершенства. Могу избежать Но его ошибок. Он Видит он Бог, он их совершал немало. Короче говоря, вот вот, вот. вот вот, вот. То, что мы рисовали. Ну, это наша картина. Это вот тоже собираем. Уже вешаем, уже вон, как хорошо. Давайте сразу поправим. Так, иди сюда. Ты иди сюда. Так, это у нас ä, сюда. Ну, пока что, в принципе, концовка идет. Пока идет. идет. да. Я прям вот вижу, то мы идем все правильно, хорошим, нужным путем. Что, все, мы делаем правильно пока что. Я надеюсь, я нигде ничего не... Uh, да с какой вещи что-то не так остане? Так, тут я не знаю, надо матери помогать или нет. Надо матери помогать. Наверное, нет. Давайте не please, будем. Мы же идем по отцу. Или все-таки да. Я пыталась. Yeah, <laughs> Я не успела. Like ну ладно, не успел, не успел. Ну и как бы... Ну, нарал на нас. Окей, хорошо, не трогаем. То есть мы прятались все время в этом шкафу, получается. Тут все, ещё... вон бутылочки алкаш какая-то... А, кстати, тут жить нога. Нога, нога. Батина, нога, вот она. Ага. И хорошо. Погнали дальше. Так, эту комнату пока не можем открыть. Вот она как раз таки, да? Так, и мы ее открывать не будем. Ха-ха, антиспойлер. Ха -ха. А может быть и будем. Ха -ха. Так, все, погнали. Так, я, я не помню, тут надо что-нибудь открывать, что-нибудь смотреть? Тут у нас что? Есть что? Вроде бы ничего тут нету. Так, Мальберт стоит Мальберт Так, ну пошли, да, в сторону Бати. Так, опять книжки меня убить пытаются Я шифтую пока что, hey oh, что Все, открывай! Открывай! Сейчас я вам сыграю тут no, no, right. Ну тут а, не нужно бесить Батю я так понимаю. А, рано еще? Это да, истеричка какая, Да, несу, несу, несу, несу, несу. Сейчас, сейчас. Да злобный пес. Ну давай играть. Так, квадрат, круг, сердечко, квадрат. Квадрат. Дальше. Круг, треугольник, звезда. А, треугольник, круг Икс. Вообще-то неплохо. Ты смотри, похоже, у нас семья объявилась, а талант. Так, все, тут все хорошо, отлично. Да, блин, откройте вся дверь. Все, пошли дальше. Так, ну, я уже привыкла ко всем этим скримерам. Так, проходим дальше. Ну вот тут вот я вам покажу, конечно, все, что смогу сказать. Так, я не помню, тут, по-моему, никаких рисунков ничего такого нету. А, кроме, кроме, кроме, кроме, вот этого вы помните, да? Дай. Плюнь. Молодец. Ты. Так, открываем. Раз. Открываем. Два. Открываем три и поднимаемся. Забираемся, забираемся. Давай, давай, давай, давай. Погнали. Так, олень, нет. Вот, на, вот тут мы спускаемся. Так, вот тут мы спускаемся и ищем, смотрим, просто. Начинаем лутать. Так, залезаем сюда, смотрим, что у нас тут есть. Тут как раз вот женские какие-то вещи. А это мы открыть? Нет, не можем. Женские вещи, его вещи и так далее. Так, мы можем, наверное, куда-то тут добраться. Было бы неплохо. А тут есть что-нибудь для меня там, не знаю, ступеньки? А, вот, есть для меня ступеньки. Так, тут ничего. А, вот тут вот, торчит, смотрите, из крышки. А, выздоравливай поскорее, других лекарств тебе не нужно. Так, давайте посмотрим. А это, по-моему, нет, смотрите, не двигается. Я думала, оно подвинется как-то. А что там изображено а там типа мужик убивает женщину или что-то типа типа того так ну вроде по идее все мы тут все осмотрели еще такого вот этот подозрительный человек там висит картину подозрительно так все забираемся обратно погнали следующее спускаемся нет стоп подожди мы только что отсюда да вот. Тут мы еще не были. Так, тут вот башка висит. Тут, видимо, это вре времена, когда у них все было хорошо. Так, берем. Don't be sad, маме. Не плачь, мамочка, мы будем вместе. Ня. Позитивный такой рисунчик детский. Так, мы куда-нибудь забраться можем? Да, мы вот сюда вот на стол мы можем забраться. У нас стух, инструмент ваш. Вы его не на, не, не на том режиме постирали. Так. Окей. Ну и теперь вот следующее пошло. Сейчас, я, я заберусь повыше. Подождите, не дотягиваюсь. Так, это нет. Это да. Все, погнали. Значит, тут у нас нужно... Собрать. Вот он. 3-1-4. Вот он. Погнали. Подождите, меня его вот эта херня бесит. Вс, спасибо. Так, ну от это от этого ничего не меняется, на самом деле. По-моему, 3-1-4, да, было? Сейчас давайте. Подожди. Три. Один. Четыре. Вот. Открываем. Берем. Это моя вина. Моя ошибка. Я не dream. должен забывать о содеянном. О том, на что я ее толкнул. Я должен помнить об этом. Это не наказание. Я просто должен помнить. Ну, короче, вот. Я так понимаю, тогда, когда мама нам сказала о том, что, типа, я пойду в ванную, типа, маме нужно принять душ, она взяла, прихватила с собой вот этот вот ножичек. Я так понимаю, но это мое понимание. И, типа, он винит себя. В произошедшем. Открывай. Вот, вот тут уже, вот, смотрите, картины у него начали появляться. Мама начала немножечко отходить в сторонку. Ну, пошли опять в его сторону. Так, я выбираю тебя. Пять вот этого, вот, пойми, пойми что. Так, давай. Сейчас открываем, заходим. Все записочки, все, все, все, все, все, все, что находим, все, что знаем, все просматриваем, все, все, все, все, все. Так, идем дальше. Так, опять я не туда. Господи, там же дверь, дверь. Должна быть дверь, дверь. Вот где? Где дверь, мать его? Вот она. Я помню, что тут дверь. Так, тут сейчас вот Трошанина сейчас. Ну, я шифтую вперед, если вдруг что. И это не я его сбила, если вдруг что. Так. Я не могу это сделать без тебя. А, в одной, в одной руке у него собака, в другой руке у него это самое кукла. Так, огонь. Агония, агония. С огнем мы играем в боем, Во, все, освободилось. Так, швырнул вот сюда, швырнул вот туда. А, стоп. А, это ты, принцесса? Я не знал, что ты здесь. Нет, все в порядке. Пас, папа просто споткнулся. Просто неуклюжий, кривоногий, стрикашка. О, oh, тише, тише. Беспокоиться не о чем. Папа просто устал. Очень устал. So типа вот он с нами уже и по-другому разговаривает, естественно, соответственно, и везде. И когда вот этот вот нож... С ножом он в прошлый раз, другая у него реплика была... Типа он тогда вопил, что это не моя вина, не моя вина А тут, э, как бы, он говорит о том, что это его вина Его вина он признает, но, как бы, это самое Готов с этим жить Так, посвятите мне, пожалуйста, куда мне? Вот, вот сюда, вот, все, хорошо Иду. А нам тут это... А тут ничего нету? Нет, вроде бы нет. Все, окей Так что нужно все, все, все собрать Все посмотреть Все оценить понимать так ну мы остались без сказки про волков по моему этого просто это прекрасно было так это мы сразу забираем сказка про, про волка это прям -а! смак это просто шикарно я считаю это это прекрасно а, это, за это катался? ты еще придумать такой надо было. Он еще так стихотворно это все говорил. Господи, у меня уже так шея болит. Я думала, проведут стрим. А вот нет, ОБС, блин, вот подстава. Вот тут вот, кошмарная подстава. Так, ну по идее, мы это должны все быстренько пр пробежать. Я думаю, даже в одну серию уложимся, наверное, может быть. Я очень на это надеюсь. Так, портрет. Да-да-да-да-да да да да да прекратите Все же нормально было А, это люстра упала, хера себе Вот что это за крохло Ой, котик наш Котеч, Смотри, смотрит на меня Следит за мной, реально Вот это дает Так, пошли Так, продолжаем двигаться. Сейчас у нас остался... А, да, осталось... Один фрагмент и все. Сейчас быстренько пробегаем. Это все пробегаем. Вот так вот шкаф толкаем. Дай, чепонг. И листочек. Вот он, вот он, вот он. Отлично. Забираем. Да возьми ты его уже, господи. Так, все, мы все взяли. По идее, мы ничего собрать не должны тут. Вроде тут все хорошо, все, идем. Так. Погнали, oh. вот он. Hey there, Привет, барышня. Тебе invited... не пора в постель? Ладно, можешь посидеть здесь, только постарайся не шуметь. Пап работает. Что значит, кто это? Это мама. Что? Не похоже на маму? Мне кажется, похоже. Так, вот дверь, я вижу дверь, я вижу дверь. Для меня это большое достижение, блин. Ну вот тут вот есть эта херня. Я не знаю, есть ли смысл идет вот каждый раз открывать. А, кстати, я хотел проверить, могу ли я выйти. Да. И без этого... А, точно. Ну давайте открывать. Какой вброс будет. Хоть... Так, вот моя матерь уже уходит. Идем к бате. Опять, снова. У нас остались, что, тортики? Да. Так, сейчас мы берем ту записку, просто смотрим ее. Там про чувака, который там придумал вот это вот как раз моделирование 3D. Вот это вот все. Так, это подвинули сюда, за забрались, пятницу сюда. Так, давай иди поднимай. Дир, кто-то там, да? Вы еще так спели? С днем рождения тебя кто-то там. Кто-то там, привет, как у тебя дела, кто-то там? Да-да-да, яблоки. Мячик, давай. Чешется носик, у меня чешется. Сейчас мы быстренько пробегаем, еще раз. Да, зови, зови меня. Сейчас иду вот так вот, типа. Мы тут всегда слышали пьяного батю. Теперь послушаем, что будет, если мы тут за батю. Дорогая, выйти, она же ждет нас. Не внуждай меня делать myself. это в одиночку. Нет, я не хочу, me чтобы me like она видела меня такой... I'm... Извини, но я просто не могу. Ну, тут, типа, уже после событий, я так понимаю, и мать очень переживает из-за своего внешнего вида, не хочет пугать дочь. Типа, в этом плане. Это причем, когда ей было пять лет. Так, тихо. Мы все-таки навернулись Так, игре Это на шкафу, окей Все-таки навернулись, блин Ну правильно, столько тортиков нажрается-то, блин Жопа отрастет, кого хочешь а! Так, пошли-пошли, давай, поднимаемся А надо опять слушать? Блин, а по-моему надо Да Ее-мое так, тихо, спокойно Сейчас потихонечку возвращаемся no. Поворачиваем Идем по доске а. Там... Да-да-да, выпадает just... штука Я просто не могу Забрасываем эту штуку Все, я могу пройти? Пожалуйста, давайте нормально Все, проходи, Тихо-тихо-тихо! Все, прошли-прошли Молодцы, I'm молодцы I'm мы прошли Так, спокойно-спокойно, не шатай меня Давай-давай-давай Такая еще тут тоненькая балочка, блин. Я у меня крабат вот так вот ходить, блин, аккуратно. Зачем ты это сделала? Что? И что мне теперь now? делать? Я не могу это сделать now. без тебя. А тут она уже, видимо, все. Жена уже все. Как бы совсем все. Типа он пытался сделать пирог для дочери. Но у него не получалось. Ну, короче, как-то так. Вот такая вот ситуация со, со стороны батя. Вот, Привет, волк. Давно не виделись. Ой, сейчас опять что-то укачивать. Ой-ой-ой, ну тут ничего не меняется, тут ничего не меняется, мне, сейчас, мне, мне главное это выдержать и не это самое. Я уже в который раз это, это наблюдаю и мне прямо как-то не, не, не, не хорошо не по себе как-то. Ой! Надо сейчас вот после вот этого всего снять что-нибудь релаксирующее, успокаивающее что-нибудь прям. Не дд. даже не думайте, не дэ Что-то вместо Лонг Дарка надо, блин. Потому что, учитывая то, как ОБС меня подставил, блин, и как и теперь из-за этого всего. А, во! Кстати, что случилось? О, нет. это? дорогая, мне нужна твоя помощь! Мне нужно мое лекарство! Пожалуйста! Мне так больно. Почему ты не хочешь мне помочь? За что ты так ненавидишь меня? В чем бы не заключалась моя вина? Я прошу прощения! Ну, короче, вот так вот. Дочь куда-то... То, то, то ли утащила, то ли что-то вот сделала с лекарством. Поиграла с ним. И, типа, это плохо закончилось. И у матери истерика. Ну, потому что у нее там эти ожоги, вся эта боль. Это я даже не знаю, как с чем это сравнить. Потому что это просто это ад. Ну вот тут, вот, да, пошли. Котик, котик. Ну, вы видите о том, что насколько тут пуш пушистый батя. А, пропал кот, мистер Скута, так, так, так, так, так. Все как положено, да. Мне попытаются убить в неочередной очередной раз сверху. Так, пойдем собира собирать кота. Ну, я, по крайней мере, реально, я, я не нашла ничего по поводу вот этой вот гребаной загадки. То, что там открывается крышка, заменяется там это, то, все, куда... Туда-сюда, и куда это девается, первоначально. Давай, супергеройский прыжок! Где? Топ. А, вот! Нашла, господи. Мяу! Мяу! На тебе ножку. На тебе хвостик. Ну, поползли. Теперь тут, вы понимаете, будет другой диалог. Сейчас готовлюсь его зачитывать. <coughs> У меня, на самом деле, горло ужасно пересохло. Я тебя ненавижу! Good. Хорошо. Что ты сейчас способна хоть на какие-то чувства? You, я смотрю на тебя и вижу пустое место. Пустое, пустое, пустое, пустое, пустое, пустое, пустое, пустое место. Я не вижу той юной красотки, пустое. которую я когда-то полюбил. The не вижу матери своего пустое. ребенка. She не пустое. вижу даже того злобного чудовища, которое ты из себя строишь. Ты просто ничтожество. Я смотрю на тебя и ничего не чувствую. И это меня по-настоящему пугает. Ты забыл упомянуть о том, насколько я уродлива. Давай же, ведь ты хочешь это сказать. Так. Боже, только не начинай опять. Тихо, тихо, тихо, дер дер держись, держись. Я знаю, что тебе отвратительно, признайся. Ты права, ты мне отвратительно! Но твоя внешность тут ни при чем. Мне противно то, что ты с собой сделала. То, насколько произошедшее тебя изменило. Все, спасибо, спасибо, что провели меня по этому страшному к коридору. Ну давай уже, вали, вали. Открывайте мне дверь открыть. Пока, котики. Так, а, вот, все, открывается дверь, наконец-таки. Все, мы за завершили все за отца. Принцесса, принцесса, проснись. Быстрее, одевайся. К нам идут чужие люди, плохие люди. Они хотят забрать тебя у меня, но я не позволю им забрать тебя. Мы им не позволим, правда? Да, yes, теперь я вспомнила. Cases, Несмотря на царившийся в его душе хаос и отвращение в губне своей way, истерзанной и заплудшей души, он все-таки любил ее. Yeah. Другой вопрос, yeah. в чем выражалась эта его любовь? Так. Окей, тут мы закончили. Бежим дальше. Я уже столько раз проходил, что я уже в вот, Я уже заблудился, я уже забыл, что я, я хочу, что я не хочу. Что мы делали тут, что уже не делали. Так. Ты идешь ко мне? И у нас, по, по идее, осталась последняя комната, если я не ошибаюсь. Так. У нас осталось вот это вот. И мы тут должны стоять ровно. Четко, ровно. Мы должны бороться с нашим желанием. Повернуться, right, отвернуться. Okay. Ну давай продолжим. Смотри на меня и слушай. Давай. Хотите, я вам заново это все сочту, прошу. Так, на чем мы остановились? А. Ах да, принцесса оказалась одна в темноте. Но что ей подсказано что ты ей подсказывал, что где-то рядом рыщет злая ведьма? Когда глаза принцессы выскользнули с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма спустилась с цепи своего чудовищного пса. Моссер принюхился, и он уши уловил наличный звук. Принцесса не шевелилась, и пес прошел мимо. Воздух был неподвижен. Принцесса облегченно вздохнула. На мгновение ей показалось, что самое страшное уже позади. Но она понимала, что до конца еще далеко. Опасность притаилась где-то рядом. Стало лишь шевельнуться, и все пропало. Оцепнев от ужаса, принцесса продолжала... Я смотрю. Оцепнев от ужаса, принцесса продолжала смотреть прямо перед собой. Внезапно она услышала жуткий смех. То была злая ведьма. Это гнусная карга ненавидела красоту и невинность, ибо сама была лишена этих качеств. Таруха была совсем близко, но наша героиня не осмелилась повернуть голову. Принцесса смотрела прямо перед собой, чтобы не попасть под действие ведьминых чар.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 Принцесса увидела впервые первые лучи света на горизонте Солнце уже почти взошло Уже почти рассвело Голову прямо, мы почти закончили же свою победу, принцесса стояла в лучах солнца и улыбалась Ведь... Стоп! Что тут не так? Ее лицо Почему она по-прежнему выглядит напуганной? Боже! Я не хотел Принцесса прости, Принцесса, прости меня. Так, мы же справились? Что она крутилась, пипец. Да. Так, хорошо. А, вот тут вот, вот, вот, вот, вот у нас листочек. Да, да, да, да, да. Комнату мне откройте. Да. Открылась комната, я вас поздравляю. Но мы сейчас сначала соберем листочки. Ну что, я реально укладываюсь в серию, прям, да? Прям я такой, прям, спидранер, прям, да? Прям такой, ну, ну какой я. Так, ну давайте, да, окей. Погнали. Так, ну вроде да. Вроде у нас все получается. Сейчас э, надо как-то это все. Так, это. Это у нас. Вот сюда идет. Да? Да. Это у нас. Э, сейчас. Это у нас. Подожди, нет! Нет, не трогай, блядь. А, обратно, пожалуйста. Это у нас куда сюда? It's, it's это я? Ну что это значит? Тут явно не все так просто. Мне интересно, получится? Да, получается вроде бы. Сейчас. Подождите. А! Вроде получается. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Да! Ну почти, почти, давай. Давай, Ну почти, ну не запари мне, пожалуйста, концовку Ну Да, ё Что, какие? Вот эти вот, да? Вот говорят, что вот, вот с этим вот есть глюк С этой концовкой То, что не всегда вот так вот получается С первого раза нормально, чтобы оно засветилось Хорошо так то есть это нужно стоять и вот херачить ее фонарем, чтобы она там вот как-то на напитать вот эту вот несчастную крысу светом. Чтобы все линии там как-то смогли пройти. Oh, is... Боже, что это? Uh, have... Мне с этого было догадаться, что это все просто скверная шутка. шутка. Блин, и где? Где? Да ладно, не получилось? Или получилось? Или не получилось? Блин. Наверное, что-то не получилось. блин, а? Ну, там что-то еще есть жить. Проявляется жить. Ну. мне короче, не получается с этим справиться. Короче. Концовка. Объявляю, за этим шкафом есть потайная комната. Где стоит мольберт, блин. Мольберт из, из первой части, ну, помните, вот этот, короче, из первой части, да, вот этот вот мольберт, который, с которого как раз начиналась основная игра. То есть, там она спускается, там темный, а, какой спускается, просто за дверью есть комната, она туда заходит, там стоит такой вот мольберт, она там сдергивает с него покрывала. и там вот эта вот картина, типа, и она говорит, что ты из серии о том, что, типа, вот... А, говорят, что безумие в нашей, у нашей семьи в крови, типа, да и похеру, буква Ю, похеру, похерю, а? Я не знаю, что-то не, не проявляется никак, что-то не хочет, Вид, видимо, я что-то не доделала, что-то не сделала, как-то вот, что-то пошло не так, ну и буква Ю, короче. Вот так вот. Все, большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Вот вам красивая морда, я там, не знаю. Вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующих игрушечках, в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.